77 лет спустя в Казанском федеральном университете прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Любите Родину! Учитесь отлично! Будьте патриотами нашей Родины! Итоги развития научного центра мирового уровня. Открытый кубок Лиги КВН Казанского федерального университета. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Официальный визит делегации Казанского федерального университета в Республику Казахстан завершился. В рамках визита Дмитрий Таюрский посетил несколько образовательных учреждений Республики Казахстан. Так, например, с Южно-Казахстанским университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. Не забыли в рамках визита и об обсуждении стратегии развития филиалов университета. На встрече с вице-премьером Казахстана Романом Скляром данный вопрос был одним из главных. Как отметил Роман Скляр, республика Казахстан выражает заинтересованность в открытии такого филиала. В Казанском федеральном университете прошло мероприятие, приуроченное к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробности смотрите в нашем сюжете.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 В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся круглый стол, на котором подвели итоги развития научного центра мирового уровня. Все подробности далее. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся круглый стол на тему промежуточные итоги реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня, рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты в 2022 году. Мероприятие приняли участие представители министерств науки и высшего образования Российской Федерации, а также онлайн-ученые Российского государственного университета нефтегаза имени Ивана Губкина. Римский государственный нефтяной технический университет «Сколтех». Мы обсуждаем, что мы сделали за вот буквально этот квартал этого года. И как раз обсуждаем проблемы импортозамещения. То есть, что мы можем сделать до конца этого года в части импортозамещения нашей вот нефтедобывающей отрасли. За это время мы создали на самом деле несколько технологий, которые сегодня уже внедряются в производство. То есть, вот можно сказать о технологии поиска месторождений нефти и газа, на новых территориях, то есть э, такие технологии существуют и на Западе не существуют, но вот сегодня у нас есть собственные технологии, которые позволяют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 Главная задача центра проведения научных исследований, создания технологий, методов улучшения нефтеодачи, обеспечения России, дешевой и экологичной нефтью. Вчера нас пригласили по лабораториям, показали, какие лаборатории работают непосредственно на программу реализации научного центра. И знаете, ну размах деятельности центра ну, просто колоссальный. То есть, Изначально, я так понимаю, что программа она была построена именно на импортозамещение. То есть сейчас у вас нет практически ни потребностей ни в оборудовании, ни в реагентах. То есть вы полностью самостоятельный центр, который может работать во благо экономики Российской Федерации. В конце встречи были обсуждены общие вопросы, связанные с реализацией главных задач, поставленных перед научным центром мирового уровня. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.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 декана юридического факультета Казанского федерального университета, доктор юридических наук Лилии Бакульной, присвоено название профессор Российской Академии Наук. Для участия в конкурсе необходимо было представить на суд экспертной комиссии основные положения авторских научных исследований. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!